Дорогие друзья, дорогие друзья, мы очень рады, что вы поете вместе с нами. Поем! Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой, месяц кончает сама. Скоро нам ехать домой, Здравствуйте хмурые дни, Горное солнце прощаем, Мы навсегда сохраним в сердце своем дорог воды огончился круг Помни, надейся, скучай Снежные флаги разлук Вывесил старый набай воды окончился круг Снежные флаги разлук Вывесил старый табак Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти? Нам надо песню допеть Нам надо меньше грусти Снизу кричат поезда, правда качает сама, ранее всходит звезда, где-то ловины шумят, снизу кричат поезда, Правда качает сама, ранее всходит звезда. Это ламий на шумя.